Народ, всем привет, это канал Водовострима, ведущий аннигилятор, ну или в будущем северном месяце уже буду корпус, да, я переминался в корпус. Так вот, данное видео посвящено двум простым вещам, я проведу два конкурса, один пройдет у меня в группе ВКонтакте, второй пройдет у меня на канале на Ютубе. В этом розыгрыше я разыграю две оперативницы Нэшер и 30 дней премиум аккаунта. Первый розыгрыш пройдет 31 декабря в новогоднюю ночь. И там я разыграю оперативную Нэшер и 30 дней премиум аккаунта. И следующий розыгрыш состоится 27 января в группе ВКонтакте. Все розыгрыши проходят в прямом эфире, так что здесь без обмана. Что надо сделать, чтобы поучаствовать в этих розыгрышах? Первое. На YouTube-канале надо поставить лайк данному видео, подписаться на канал и написать любой комментарий. Можете поругать, можете похвалить, можете что-то пожелать, не имея значения, можете просто написать «Я участвую». Все. И 31 декабря через специальную программу в рандомайзере я выберу один из комментариев «Рандомно». Через программу отменено не зависит. В прямом эфире. Народ, все по чесноку. Розыгрыш оперативницы и 30 дней премиум-аккаунта. Далее по ссылке по данным видео можно будет пройти в группу ВКонтакте, где проходит второй розыгрыш. Чтобы в нем поучаствовать, надо просто поставить лайк. Хотите подписаться на группу? Красавчики! Не хотите подписываться? Я никого не заставляю. Просто надо сделать одну вещь, написать в комментариях свой игровой ник, чтобы я мог отследить накрутку, и все, то что у вас требуется комментарий с игровым ником и лайк по данным постом. все, больше от вас ничего не требуется, два розыгрыша, две даты. Хотел бы также напомнить, что если вы в комментарии под ютубом оставите два комментария, я буду удалять. Ведь если вы оставляете два комментария и более, это поднимает шансы для того, чтобы выиграли. А это нечестно и является накруткой. Поэтому один человек, один комментарий. Помните, либо вы пролетаете, если я вычистил ваш второй комментарий, либо, ну не знаю, я его сам вручную удалю, но скорее всего удалять вручную не буду, просто вы пролетаете с конкурсом. Надеюсь, данное видео вам понравилось, вы поставили свой бесценный лайк, рассказали об этом друзьям, они тоже могли поучаствовать и выиграть первых в нашей игре оперативниц. На этом все, пока-пока, увидимся в рандоме.